Поговорили. Привет, привет. Как ты? Где ты? Все так же, там же. Все с той же песенкой на ту же лесенку. Не знаешь разве? Дай сигарету. На вот те, эту. А что же дальше? Не знаю даже. И нет идеи. Там жизнь покажет. Ничто не греет, да все нормально. Ну Но что тут скажешь, как жизнь печальна. Бывай, пожалуй, пока, друг старый, недаром вышли, перекурили, душевно вроде поговорили. I don't know if you're not going to be able to do it.